Итак, снова здравствуйте, дорогие друзья! В видео мы будем обзор делать на сайт, где вы можете, ну, может быть, не заработать себе на что-то конкретное, но можете заработать для того, чтобы прорекламировать здесь свой проект, свой сайт. Или, скажем так, ролик на YouTube вы можете тоже здесь свой прорекламировать. Давайте начнем до начала. Пройдем регистрацию. Вы нажимаете «Регистрация», а я уже зарегистрировался, и поэтому прохожу просто авторизацию. Вводим капчу, нажимаем «Войти», знаки, все, нажимаем «Войти». Здесь мы входим теперь, и вот у нас наша страница, где у вас все написано что заработано 26 рублей. Сегодня я уже заходил на этот сайт. Если посмотреть статистику, вот я 30 копеек заработал за сегодня, скажем так, когда уделил этому час, ой, час, 10 минут буквально. Здесь простые такие задания, вот серфик сайтов. Вот уже доступно один сайт. Недавно я просматривал, вот его надо просмотреть, получается 15 секунд. Здесь вам доступны также ролики на YouTube. Вот вы за 45 секунд просмотрите ролик и заработаете 6-7 копеек. У нас здесь вот наша ссылочка. Сколько вы видите звезд? 0 звезд. Нажимаем просмотр, успешно засчитан. Все, здесь у нас сейчас появится вместо 0.94 уже совсем другая цифра. Здесь вот нам необходимо посмотреть 45 секунд ролик, чтобы вам засчитались эти 7 копеек. Здесь 7 копеек, там 7 копеек. В итоге 10 рублей, там 10 рублей, там 10 рублей, уже 100. Как говорится, копеек рубль бережет. Как я говорил, вы можете просто абсолютно бесплатно посмотреть здесь ролик, пройти серфинг сайтов, чтение писем, ну, прочитать письма, это что-то наподобие серфинга сайтов. Сейчас там, по-моему, нету писем. Мы, конечно, сейчас проверим. И уже сделать свой проект, раскрутить. Вот здесь, насколько вы видите звезд, у нас здесь две звезды. Нажимаем 2 и зачислены. Вот мы 10 копеек заработали сейчас за минуту. Так, вы теперь нажимаете, что вы не исполнитель, а рекламодатель. И уже нажимаете разместить рекламу. Серфинг, YouTube просмотры, баннеры можете разместить. 12 рублей за сутки. Все в ваших руках. Моя реклама я еще не подавал, но когда будет у вас здесь, появится здесь, вы можете тоже просматривать свою ну, компанию, когда будете создавать уже рекламу. Рекламный счет еще не создан. Ну, в общем, это и все. Я буду еще записывать видео, которые буду считать интересным для заработка и продвижение не Все мои видео относятся как только к заработку, где ну можно заработать только копейки, но эти копейки можно впустить уже в рекламу своего проекта. Так что до скорых встреч, ребят. Кому понравилось видео, ставьте лайки. А ссылочку на этот канал, на этот сервис я оставлю под видео.